Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас снова посылочка, и мне на этот раз пришла пришла интересная штучка. Э -э, лупа, собственно, пришла. Вот она, китайская лупа с этой. Итак, вот наша лупа здесь находится. Супер круто тенская должна быть там с супер крутым зумом. Ну, погодно а уже хорошо. Кося, давай так, тебе лупа, а мне пупырки. Ну как всегда, естественно, Софьки по у мне товарчик с Алиэкспресса. Так, по пыльках где-то немного так подсделать, вот потому что здесь 30 дней обычно все быстрее, чуть-чуть отклеилась. Но она со скотчем какая-то. Какая не очень разница. Ладно. Вот наш LED 6 shaped джеверли Magnifier, магнифицирующий. Типа 40 зум должен Обожаю. быть здесь, но не зум, как это кратное увеличение как бы LED light, не знаю, да чего Я, собственно, ее брал, чтобы можно было изучать монетки. У меня есть большая коллекция монеток. Я, как бы, чисто для этого его и брал. Вот. Давайте-ка смотреть, что внутри. Ух, круг хороший, достаточно. Я открыть не могу. Ты смотри, не хочешь. Я, может, неправильно? Нет, все правильно. Так, вот такой здесь должен быть футлярчик, наверное. Так, что у нас здесь пишут дорогие китайцы на английском языке? Итак, типа, ага. А, а здесь еще есть фонарик, оказывается, я не знал. Ну, продавца не было. Этого... А, вот тут не китайский, да, собственно. Да вот обычное. Oh. Вот, собственно, вот таком красивом футлярчике. Это хорошо, что у нас футлярчики. <-through> вот как бы 40-кратное увеличение. Давайте-ка открывать, смотреть. Оп. Вот, ух ты, ой, это что, пока я не знаю, что это, но это, наверное, штука важная, итак, вот наш, собственно, наша лупа, такая вот она металлическая здесь, вот это вот, все. в принципе, вроде бы никаких тут трещин нет, давайте-ка посмотрим, вот так выдвигается... Так, вот фонарик, собственно, как было написано там, LED light. Так. О, как вы видите, достаточно ярко светится, то есть можно работать в темноте там, и что-то разглядывать. Ну, сейчас я немножечко посмотрю, как он работает. А, ну, если я к камере его приближу как-то. Ладно, сейчас я поставлю на паузу, чуть-чуть проверю его, попробую, как можно его протестировать, и скажу, собственно, Но фонарик, это уже хорошо. Я думал, его здесь нет. Очень мощный, очень яркий. А, все, где эта штучка? Я понял, для чего это. Вот эта штука. Вот, сюда вставляется. И я так понял, меняется батарейка, что ли. Ну, короче, давайте-ка смотрим. Итак, дамы и господа, я пока тут разбирался, как пользоваться этим микроскопом лупай. Собственно, я честно... Никогда с такими лупами не работал, это вот первый мой опыт Собственно, ну, мне здесь понравился мой фонарик В принципе, я так посмотрел, монеты он смотрит достаточно хорошо А у меня хорошо, то есть. линейка у меня Так, о -о -о ой ой как-то мне... Вот, собственно, не знаю, видно, не видно, но вот Он вот достаточно хорошо приближает Сейчас а я... смотрите мою лупу Вот, видите, если такая вот тоже лупа Линейка, лупа Лупа линейка, линейка которая вот приближает, но не так сильно Как вот этот, якобы, 40-кратное увеличение Ну, в принципе, я еще пока понять не могу, как это работает То, -то, -то есть, еще разбираться разбираться Но, в принципе, я так посмотрел Сейчас вот, вот, вы видите Сейчас я... Вот, собственно... Вот, мой палец, он видите, приближает очень сильно. То есть, вот видно, что. Я вот. Одну штучку. Эх. В принципе, достаточно хорошо. Очень Чпух. классная годненькая вещь. Так что, если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь Я на знаю. мой канал. Палец вверх ставить. Подождите, Костя. Ну, фонарик Сон, мощный, на... то есть. Костя, а? Я хочу э -э показать. Ставьте палец вверх. Вот такой вот палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Там вот ниже кнопочка подписаться будет где-то здесь. Всем пока. Чтобы не потерять. Всем пока, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Куплячик хороший, честно. И фонарик тоже классненький, вот он, он светит, классно.